До прихода в клинике 32 я была в двух, где, к сожалению, мне не смогли помочь с лечением зуба. Придя сюда, врач Ангелина Игоревна сделала все великолепно, и я ей очень благодарна.